Друзья, Spotify наконец-то появился у нас в СНГ, и сегодня я расскажу, почему пользоваться Spotify намного круче, чем пользоваться Яндекс Музыкой, ВК Бубом, Apple Music и так далее. Поехали. Хочу напомнить, что 80% моих зрителей смотрят мои видео без подписки, поэтому прямо сейчас подпишись на эту красную кнопку, сделаю ее серой. Хочу сказать, что я в принципе перестал слушать музыку с того момента, как ВКонтакте запретили скачивать аудиозаписи себе в кэш, ну это наверное в году 2016-2017, тогда я плотно пересел на аудиокниги, стал слушать подкасты, интервью и так далее. Я не хотел платить за подписку Apple Music, VK Boom и так далее. Почему? Потому что там были очень странные рекомендации, был очень неудобный функционал, например, как с Яндекс Музыкой. Ну и в принципе, мне как-то было очень жалко отдавать определенную некую сумму каждый месяц до появления Spotify. Когда-то я пользовался SoundCloud, у меня было активное такое использование этого приложения, потому что я грузил туда свою музыку, хотел стать популярным как XXXTentacion и другие рэперы, которые взлетели с помощью SoundCloud и так далее. И тогда я совершенно случайно наткнулся на такой сервис как Spotify, когда грузил свою музыку на площадке и увидел, что моя музыка появилась на другом стриминговом сервисе. Но проверить, к сожалению, я не смог, потому что Тогда этот стриминговый сервис был заблокирован в странах СНГ. Ну и каждый раз включать VPN было для меня немножко напряжно. И вот спустя много-много лет на рынок стриминговых сервисов в СНГ выходит Spotify. Я не знаю, почему они не сделали этого раньше, потому что сейчас функционал, который имеется в приложении, превосходит все стриминговые сервисы, которые есть в принципе. Почему мне не нравится Apple Music? В Apple Music очень странный интерфейс. Это уже такое мое сугубо личное мнение. Мне не нравится, как сохраняются аудиозаписи, как подбираются рекомендации. Ну и в целом, я думаю, что это довольно завышенный прайс. Единственное, что круто, это слушать подкасты. В Apple Music это действительно удобно. Ну и дизайн довольно-таки минималистичный. Яндекс Музыка. Яндекс Музыка это мой самый нелюбимый стриминговый сервис. Наверное, после ВК Бума. Потому что в Яндексе одни сплошные рекламные рекомендации. Если кто помнит... Пару месяцев назад, может быть полгода, первым местом в рекомендации Яндекса был перезалитый снипет Моргенштерна. Что? ВК-бум, я даже не буду комментировать, если мы займем в чарт ВК, сразу поймем, что этот стриминговый сервис не для нас. Но если вы, конечно, любите слушать чарт, я не имею ничего против. ВК-бум постоянно пичкает свои приложения рекламой, рекламой, рекламой и рекламой. Что, конечно же, не есть хорошо. И когда мы покупаем наконец-таки подписку. Мы ожидаем, что сервис будет работать хорошо, не будет рекламы, то есть все будет работать стабильно, но как бы не так. Ошибки как есть, так и остаются, и их не исправляют. Это большой-большой минус к приложению ВК -бум. Не буду преувеличивать, но скажу честно, это приложение просто снесло мне крышу. Я вновь стал слушать музыку. Spotify буквально с первых дней впечатлил меня тем, что он очень круто подобрал музыку по моим интересам. То есть можно слушать песню за песней, и это все будет исходить из твоих интересов. Еще чем меня впечатлил Spotify, это работа на всех платформах одинаково, то есть на компьютере, на самом дешевом устройстве, на самом дорогом устройстве, все работает идеально, нет никаких фризов, лагов и так далее. Чего я не могу сказать о а, ВКБуме, Господи, о Яндекс .Музыке ну и, конечно же, других музыкальных стриминговых Могу с уверенностью сказать, что сейчас Spotify — это буквально глоток свежего воздуха в современной музыкальной индустрии в сфере стриминговых сервисов. Ведь многие артисты буквально каждый артист или музыкальный блогер старается сейчас выложить свой трек именно на Spotify и привлечь аудиторию туда. Потому что это, как я сказал ранее, что-то новое, это глоток свежего воздуха и с этим интересно работать, интересно использовать это приложение. Разработчики очень хорошо формируют музыку по твоим интересам, я думаю, что у них очень хорошо настроена нейросеть или алгоритмы, которые используют такую методику. Разработчики постоянно добавляют интересные пасхалки, такие как меч Дарта Вейдера, различные отсылки к другим фильмам и так далее, что, конечно же, не может может не радовать. Ведь гораздо интереснее слушать музыку в приложении и постоянно искать какие-то пасхалки, видеть интересные фишки, нежели смотреть на скучный минималистичный дизайн. Что по итогу? Я могу сказать, что приложение Spotify это действительно что-то интересное. Просто очень крутое, очень круто реализовано, и я буду его использовать. Забыл добавить, что Spotify дает трехмесячную бесплатную подписку премиум. Можно использовать все функции по максимуму и потом либо остаться и платить, что я думаю очевидно, либо же уходить в ВК-бум. Господи. Я надеюсь, что Spotify никогда не превратится в ВК-бум, не станет одной большой помойкой и... Спустя долгое-долгое время продолжит радовать нас новыми фишками, новыми интересными решениями и будет первым приложением на рынке среди музыкальных стриминговых сервисов. Я поюзую это приложение ровно 2-3 недели и вернусь сюда, чтобы сделать большой полноценный обзор, где я, конечно же, найду еще и минусы. А пока всем учмане, шле чле увидимся в следующем видео. Не забудь подписаться на мой канал, ведь это способствует продвижению моего ролика. Ай лайк like, поставь.